Дорогие друзья, детки, которые здесь присутствуют, вот мы сегодня пришли к вам всем нашим коллективам. Наша клиника достаточно небольшая, но вот у нас все специалисты, молодые ребята, девушки, которые как никто вот разделяет ценности семьи, домашнего очага, здоровья. И когда мы узнали о том, что вот замечательный человек Оксана Бондарева проводит такой вот формат такое мероприятие, мы как-то тут же без каких-либо э, размышлений решили принять здесь участие. Э, мы очень вас всех любим, э, мы пришли сюда поделиться с вами нашей э, заботой, любовью, действительно, мы очень дорожим вами, дорогие детки, дорогие родители, деток. Э, надеемся, что сегодняшнее мероприятие принесет вам радость, силы, энергию, вот, чтобы Бог все благословил. Как у вас дела? Как у тебя настроение? Тебе нравится праздник? Да! А нам нравится, что тебе нравится. Это самое важное. Это мероприятие направлено на помощь детям, которые имеют какие-либо заболевания. Наша молодая команда, профессиональная команда Института базальной имплантации пришла поддержать детей, подарить им свою любовь, заботу. Мы вручили символ сегодняшнего мероприятия, белого мишку каждому ребенку. Когда мы узнали об этом мероприятии, в первую же очередь мы откликнулись на него, и для нас это было близко, поэтому мы здесь дарим свое внимание и немножко частичку себя этим детям.